Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Кистоичник это большая проблема в гинекологии. Есть страдают в основном 83% пациентов, которые обращаются к доктору. Наличие кистоичника может быть у пациента любого возраста, начиная с детства и заканчивая периодом менопаузы. Требует не сразу экстренно-оперативного лечения, можно наблюдать консервативно. В данном случае при наличии каких-то показаний операции это бывает экстренное показания. кровотечение, выраженный болевой синдром. Пациент оперируется экстренно в течение нескольких часов. Если киста не переносит никаких жалоб, размеры не превышают 3 см, можно наблюдать динамически в течение двух-трех месяцев на фоне проводимой терапии. Если киста превышает размеры больше, чем 3 см, появляется болевой синдром, тогда надо решать вопрос об оперативном лечении. Максимально надо сохранить ткань яичника, потому что в дальнейшем женщине потребуются его фолликулы для деторождения, для решения громадной функции организма. Для оперативного лечения используется малоинозивный лапароскопический доступ. Это комфортная операция для пациента, производится при помощи трех разрезов на коже, которые не приносят никакого дискомфорта в послеоперационном периоде. Мы стараемся сохранить максимальную ткань яичника здоровой, чтобы потом она используется для деторождения рождения и гормональной функции пациента. Используются аппараты PlasmaJet, система гемостатической Перклот, которая не повреждает здоровые фолликулы пациентов. Это очень важно, потому что для жизни они максимально необходимы. Послеоперационный период проходит комфортно. Одни сутки в условиях стационара и дальнейшая реабилитация в домашних условиях. Обработка швов также не требует никаких усилий, так как заклеивается специальным клеем Dermabond, с которым можно купаться и не надо заклеивать его лейкопластырем. Через 7 дней после оперативного лечения можете перейти к активному образу жизни. Наблюдаться требуется у доктора в течение 6 месяцев после операции, так как кисты могут рецидивировать и требуется обязательно проведение к терапии по данным гистологического исследования. Будьте здоровы! Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео.